Последний день необычных интересных явлений. Так заявляют множество ученых и уфологов. Нет, это не последний день, это новый день к другому миру. Меня зовут Тайна НЛО. Сегодня я вам покажу необычный формат НЛО, который, скорее всего, вы никогда не увидите. Досмотрите этот необычный видеосюжет до конца, оставьте комментарий или оставьте ваш вопрос. Я уже давным-давно показываю необычный формат видео. И множество очевидцев считают, что объекты НЛО не существуют. И все, что происходит, это разработки спецслужб. Идет множество тайн, которые определить нельзя. Да и как их определить, если мы видим необычный формат НЛО, а все-таки это не НЛО, а какой-то необычный истребитель или а, оружие, которое было создано для того, чтобы людей пугать. Есть множество тайн, которые никто не может объяснить, но я вам сегодня попытаюсь. Уже давным-давно люди не верят в происходящий миг. Миг о том, что происходит все-таки на Земле. Всегда ученые контролируют действие неприличное природное явление. Почему неприличное? Да потому что, когда что-то происходит, ученые всегда говорят отговорками. Это природное явление, это ядро пошевелилось, это так и должно быть. Но на самом деле есть множество тайн, которые вы также, скорее всего, не знали. Военные имеют на своем борту, а именно на авианосце США, есть несколько объектов НЛО, которые целенаправленно были разработаны еще в 67 году, но их разработка шла с 47 -го года. Но суть в том, что каждый из людей понимает о том, что сейчас происходит. Вспомните 2021 год, и вы поймете, к чему я это все говорю. Помните август, пожары, необычные наводнения, можно сказать землетрясения. 2022 год, теперь другая проблема, то, что происходит на Украине. Но представьте, за несколько лет мы с вами ощутили на себе необычный формат природного явления. Но как это может повлиять, вы спросите меня. Но вот теперь я вам расскажу интересно. Январь, февраль, март, апрель, май. Вам не кажется что-то здесь странно? Нет? Нет, но месяца я вам рассказал. Суть в том, что за эти несколько месяцев не было никакой природное явление. В общем, ничего не было. В общем, пустота. А теперь, что происходит? Вы понимаете, к чему я говорю? Все это контролируется какой-то необычным форматом жизни людей, то есть кому-то выгодно, чтобы происходили пожары, землетрясения, наводнения, но сейчас я могу сказать одно, ошибаюсь, в Китае, ну, можно сказать, случились необычные явления. На дальнем востоке появились опять пожары, но это фактически не природные явления, а целенаправленно руками людей. Но мы играем необычную игру про объекты НЛО, которые появляются и исчезают. Я вам расскажу про один очень интересный видеосюжет, который вы сейчас его смотрите. Это борт Российской Федерации, а именно президентский борт. Мы видим, как два неопознанных летающих объекта открыли какой-то портал. Два истребителя в сопровождении этого аборта уходят в этот портал. Да и объяснить также очень тяжело. Но, увы, все это контролируется каким-то необычным моментом, а именно инопланетными. Нас обманывают, мы привыкли думать, что мы... Произошли от обезьян. Все думают, что люди это просто гориллы. Но на самом деле, есть дольше и дальше и необычный путь, который скрывается зал огромное фальшивое обличие. Вы узнаете это скоро, дорогие друзья, что произойдет. Но то, что произойдет, это будет касаться всех. Природа не щадит за свою планету вот так скоро это произойдет